Всех тех, кто не успел забронировать себе бюджетные студии со своими бассейнами с рассрочкой до 6 лет, это то, что вы просили. Новый проект от Самана. Это Санторини. Я сейчас дам вам возможность одним глазком взглянуть на него, потому что старт продаж еще не состоялся. Но макет очень шикарный. Пишите мне в WhatsApp те, кому нужна информация.